Жить на парковке я тоже не хочу грустить. Чего ты вывезешь? Почему ты так близко вообще? Ты понимаешь, что это небезопасно или нет? За мной ходит, блин, я даже чуть-чуть опасаться начало. Пусть грязный, пусть желтый. Я уже я Полицейская дамочка проехала, мне помахала такая. И, блин, ну, ударился Ребята, я подъехал на загрузку уже, Диспетчер я набрал много автомобилей обратно на Флориду. Где-то здесь у клиента необходимо забрать S-класс Mercedes, только вот где припарковаться, пока что не понимаю. Давайте здесь припаркуемся, а дальше, дальше будет видно, будем с клиентом разговаривать, спрашивать, где можно, где нельзя, где-то вот здесь клиентский домик так, припарковался нормально, полицейская дамочка проехала, мне помахала такая то есть, короче, подала сигнал, что все окей конечно, ребята, можно придраться к моей парковке, я стою не очень как бы корректно получается, если оттуда автомобиль быстро летит, но тут ограничение скорость, быстро никто не летает выскакивает наверх и все, А вон и дамочка идет обратно пойдемте спрашивать okay. блин вот это да, ребята! Вот это дела! Просто, девочка, развернулась! Подошла и спросила, ты окей или не окей? Блин, просто другая цивилизация! Кажется, так канал называется у одного пацана. Другая или отдельная цивилизация. Посмотрите обязательно. Давайте я даже ссылку оставлю. Понятное дело, что, может быть, кто-то из вас и так знает, но если не знает, то, пожалуйста, перейдите по ссылке. Там просто куча-куча приколов. А у них там, представляете, еще какой кошмар-то? Так, посмотрим телевизор-то. Телевизор смотрим. А как же? А как же? В 36 штатах переизбирает губернаторов. Хо -хо. Ужас. Паренек молодой в каком-то городе, я не знаю, российском, ходит и спрашивает у людей мнение относительно <связывающего> произошедшего там в Европе, в США. типа. Ну что, слышали? Ну, дурака включает специально? Как бы играет эту роль ватничка такого среднестатистического российского. Ну Короче, прикалываться над ними, так что ссылка здесь, гляньте, посмейтесь. А я вот как раз в этой отдельной цивилизации сейчас прямо нахожусь. Так, ну где мой клиент, елки-палки? Hello. Oh yeah. You do it now, I'm going. Uh-huh. You okay, can put your uh, full name and see. Uh hey, what kind of truck are you taking in? Uh on the road. Of course. Mm -hmm. Okay. Keys inside, right? Yeah, it should be. Yeah, one key. Yeah. Thank you. Так, ребят, забрали тачку. Поехали. Кинем, наверное, сейчас на первый этаж, потому что место действительно не очень хорошее. Одна полоса. Какой-то странненький мужичок заглядывает. Я сажусь в машину, он заглядывает, как будто ни разу не видел, что здесь внутри. Вся машина грязная, пыльная, что они ее совсем не моют, что ли. Ну ладно. вторым автомобилем, какой-то там не особо ездящий, по-моему, автомобиль старый, как тележка. Сейчас пойдем забирать Такую, ребят, раму просто от Бьюика 1987 года забираю. Ну, конечно, уже не 87 она. Я думаю, что вряд ли здесь что-то есть от 87 -го года. Но вот такая вот рама специально сделали они вот импровизированные колеса деревянные из ДВПшки дсп И все. Я не знаю, сколько она весит, но мне это очень нравится. Я не знаю, 200 может быть максимум килограмма, и то вряд ли. сколько она может весить. Подниму или нет. Если подниму, то хорошо. Да, легко. Да, я думаю, что 200 в общем, сложности возможно весить. Круто, что. оплатить хорошие бабки. Сейчас я вперед вот сюда загрузим и все. Вот она, кстати, лебедка вы спрашивали, чего лебедка не понял? вот, но это долго, ребят, раскручивать, закручивать, это все история слишком длинная. Блин, вот это я ударился башкой, вот вам, ребята, и работа опасная, сразу минус один курс образования ушел у меня, сразу знания потерял, ребят, уже не 6 лет я учился в университете опять, офигеть, ничего не помню за 6 курс, ребят. Идеально стало. Можно было еще дальше. Он там специально мне, ну не специально, конечно, но на этот случай специально прорезь. Все, срапую, и поехали. Ребят, подъезжаю к клиенту. Девушка написала, что у меня апойтман запись, там, к врачу или куда-то, можете пораньше. Пораньше я не успел, попросил ее оставить ключи просто в автомобиле. Она сказала, что в лючке бензобака оставила ключ. Сейчас мы этот автомобиль заберем, Cadillac, и поедем за следующим. Слушайте, удивительно, удивительно, ребят, на улице плюс 10 лежит снег. Давайте хоть потрогаю его. Пусть грязный, пусть желтый от собака, но хоть какой-то снег потрогать. Алло, еще не ушла. Кэвелл, okay, make inspection, uh, take a picture around. Девушка плачет, представляете, машина меня давала, начала плакать. Я сейчас выезжаю, ее фотографирует. Я даже не знаю, как реагировать на такое. Надо же так любить свой автомобиль, плакать, когда ты его продаешь. Чего себе! У вас бывало такое? Удивительно! Ой, блин, он какой-то супер мощный. На первую передачу. Ребят, забираю машину в каком-то аэропорту, что ли, и здесь прямо резко холодно стало. Представляете, было градусов, наверное, под 15, потом меньше-меньше-меньше, сейчас уже 4. Сейчас открыл градусник, уже 3. Это что за фигня такая, смотрите, штучка такая, что она делает, ищет посторонних людей, что ли? В общем, клиенту позвонил, он должен сейчас подъехать и привезти мне Мазерати. я его загружаю. Что делаю ребят сегодня у нас среда завтра четверг завтра thanksgiving day это большой праздник когда утку все семьи зажаривают ну и в общем в этот большой праздник никто не работает поэтому я к сожалению завис здесь ну как завис завтра четверг четверг пройдет в пятницу все работают ребят так же как и на новый год 1 числа все на новый год ну здесь особенно новый год никто не отвечает отмечает Рождество вот но я не унываю. Почему? Во-первых, потому что диспетчер сказал, что он будет смотреть и все равно завтра, может быть, что-то мне найдет. А во-вторых, потому что я... Че унывать, блин? Че унывать? Ну, Thanksgiving у всех, но ну, и у меня этот Thanksgiving будет, правильно? Правильно. Поэтому я сейчас загружаюсь и поеду в какой-нибудь рядом тут... Не отсюда и уезжать далеко нельзя, потому что я достаточно далеко нахожусь от Майами, как бы. И поэтому, как бы, логично отсюда бы машину взять, потому что она будет дороже. И диспетчер завтра будет этим, этим заниматься. Но! И жить на парковке я тоже не хочу. Тебе грустить, чего грустить? Окей, спасибо, спасибо. Кто-то клиент странноватый, весь на кипише бегает, прыгает, за мной ходит, блин, я даже чуть-чуть это, знаете, опасаться начал За мной ходит, какая-то собачка на приезде. Фонариком, какая красота, ребят, покупайте фонарик вот этот. ну, я почти уже их продаю. Знаете, ребят, что чуть-чуть неприятное, что у нас та инвалидка, которая впереди стоит, она выгружается первой. Но это только неприятно, не более того. То есть это все легко устраняется. Физкультура, она полезна, как вы понимаете. Так что нормально, ничего страшного, выгрузим. Ну, в общем, есть чем заняться, есть чем заняться, вам вот так скажу. Если вы еще не поняли. Ребята, я сходил в кафешку, покушал, повеселел. И знаете что, я решил сегодня остановиться в отельчике, потому что, ну, во-первых, время мало, 7 часов вечера всего лишь. Не сколько даже? Да, 7. А во-вторых, у меня завтра выходной как будто бы. А в-третьих... Мне еще было что-то в третьих, но я забыл. А, ну мне надо просто все видео передать вам, скинуть на монтаж, отправить сюда. Ну и просто рано. Я рано освободился, чем мне делать? сидеть в траке что ли. Я в кафешку сходил. Здесь больше некуда ходить. Здесь реально деревня. Кстати, просто в деревне Висконсине ближайшие какой-то, ну там типа бары, какие-то ночные клубы, это надо ехать часа полтора-два. Соответственно, уезжать отсюда обратно в сторону Чикаго. А мне в сторону Чикаго не надо, потому что я вам уже объяснял. чем дальше я тем лучше, потому что я возьму грузы дороже. Я приехал в свою сеть Лакуинта. Вот такая вот сеть. Ну, это типа она недорогие отели, но они приличные, с хорошим рейтингом, чистенькие. Ну, я вам сейчас все это дело покажу. 70 или 79, я заплатил долларов за ночь. Ну, это прям вообще классная цена. Тем более здесь деревни, здесь априори дешевле, да? В общем, ладно, что, собираю все вещи, переодеваться, ноутбук беру. Пойдемте, покажу отель. Вот такой, ребят, отель. Чистенький снаружи, очень даже. Такая большая парковка имеется. Машин нет, потому что... Ну, потому что деревня, кто здесь, я не знаю, останавливается проездом, наверное, кто-то. И я трак прямо вот здесь поставил. Он тот, я вижу, тракист поставил прямо на дороге. Но мне эта идея не нравится, потому что все-таки остановился в отеле. И я должен в безопасном месте на парковке отеля остановиться, а не на дороге, где есть вероятность, ну, либо, что в тебя кто-то врежется, либо получить тикет, просто штраф за то, что ты там стоишь. Я не знаю, можно это или нет. Ну, короче говоря, погнали заселяться. Здесь даже за 70 или сколько там, 80 долларов. Включен завтрак, представляете? Ну, понятно, что он не супер, конечно, но завтрак имеется. Портфель взял с собой, вещи, одежду. Переодеться нужно, видите, ребят, после моих загрузок, погрузок весь грязный. Так, буду разуваться, не буду по-американски. Кондер, стол, ребята, для компьютера, сейчас включу Wi-Fi, холодильник, микровейка. Вон мой трак стоит, пожалуйста. Ну, не красота ли? По-моему, то, что нужно. По-моему, даже больше, ребята, нежели я могу иметь за эти деньги Итак, ребята, новый день я выселился с отеля отель, конечно, красивый, комфортный но народу крайне-крайне мало на завтраке вообще никого не было я один сидел, Но, ну, может быть, кто-то раньше позавтракал в общем, многие мне писали в ютубе, в комментариях Женя, покажи, как делать Pre-Trip Inspection. Pre-Trip Inspection что такое? Это процедура, которую ты обязан проводить по закону каждый день, каждое утро или вечер, в зависимости от того, когда вы начинаете свой рабочий день. Заключается она в том, что ты 10 или 15 минут, и в лукбуке специально это время отмечаешь, вот я сейчас поставил его, что я начал старт своего Pre-Trip Inspection. А. И ты просто ходишь вокруг трака, трейлера, смотришь, нет ли каких-то а, посторонних, я не знаю, течей, либо, может, какой-то ремень висит, что-то свисает, какая-то подушка лопнула, где-то что-то течет, где-то... Ну, вы поняли, любую неисправность, которая может помешать управлению транспортным средством. Вот, видите, ребята, выровняли. Лэндинг-гир аккуратненько все заварили, просто красавчики Вот здесь вот немножко не подровняли, но это я уже сказал, они-то хотели Давай мы сейчас порежем, выровняем, но это на скорость не влияет абсолютно никак Это просто место под запаску Я попросил ребят вот такую еще дополнительную распорку поставить, заварить Чтобы, во-первых, запаска не вылетала, во-вторых, в случае, если я снова ударю gear, он а, У него был упор, и он снова у меня не ушел, не ушел в сторону Плюс вот здесь все вокруг обварили, вот здесь. Я это все потом дома зачищу. Во Флориде, когда будет плюсовая температура, стабильная, плюсовая. И покрашу аккуратненько, и будет красота. Ну, в общем, продолжаем проводить претреп-инспекшн, смотреть, не спущены ли какие-то колеса, ничего ли не торчит, не висит постороннего, ненужного, запрещенного. Вот таким образом ребята проводятся претерпинспешн. П***! Trip Смотрим, не течет ли масло Ну, в общем-то, все как обычно Просто проверяю техническое состояние автомобиля Это абсолютно нормально Может быть, кстати, сегодня, раз уж у меня выходной Сейчас я еду в спортзал, позанимаюсь А если диспетчер так и не найдет мне груз Может быть, с вами съездим на мойку Помоем трак и трейлер снова еще раз Надо это делать почаще Потому что, ну, потому что он радует глаз Как вы видите, вот здесь такие специальные есть лапки Я их снял, потому что они достаточно низко Где-то вот в таком положении стандартном находится. меня это не устраивает лучше я буду спускать и подкладывать деревяшки чтобы не проминать грунт нежели я буду ездить с низкими лапками которые будут постоянно задевать где-то там на возвышенности я и снова снова и снова портит мне вот эти вот ноги трейлера так их назовем мой трак сейчас сядет да, я, ребята, отменил посадку потому как он хотел сесть вот здесь а я его запускал вот отсюда ну буквально пару метров, да, пару метров есть нарушение координации пространства также мы сейчас можем сделать посадку нажать, нажимаем и держим кнопку и он будет садиться в этом месте все автоматически сам садится можно поймать его, можно ладошку подставить. Готово. Ребята, ну что, спустя четыре часа мы приехали в штат Индиана наконец-то отдать Ягуар, который я забирал еще в Майами. То есть я уже все автомобили практически собрал на обратный путь. И остался один Ягуар с прошлого рейса, который нам необходимо выгрузить. Я позвонил уже заранее клиенту, он сказал, что это какая-то дилерская маленькая. Вот видимо это. Сейчас нам нужно понять, где нам остановиться. Не уверен, что я могу повернуть направо. Не очень удобно будет потом оттуда выехать, по всей видимости. Поэтому давайте, наверное, где-то здесь на обочине аккуратно остановимся. Это какое-то какое село, вряд ли здесь кто-то кроме меня в такую позднюю ночь ездит. Вообще, ребят, практически никого. Где-то там, вдали машина, я на аварийчиках стою, там тоже никого, и тут никого. Тишина, погода плюс 8 градусов, вот только шарики имеются. Выгружаем. Я, кстати, фонарик купил, я вам говорю. Раз их уже, наверное. Хороший фонарик, светит хорошо. Покупайте, пожалуйста, фирма Браун. Угу, вот, пожалуйста. Ребята, посмотрите по периметру, все в флагах Украины. Весь мир поддерживает Украину. Совершенно правильно делает. И только одни российские ватнички сидят в дерьме, простите за выражение, ходят в туалеты, в дырочки на улице как когда-то я в школе своей третье это делал в Гершове. На нищескую пенсию пенсионеры содержат себя и сидят, смотрят телека говорят, ну зато НАТО бы, если бы не мы, а кто, если бы не мы, отправляют своих детей, сыновей, отцов и мужей. Россияне отправляют на эту ужасную войну с братским народом, с братским, ребята, как мы привыкли говорить. Между тем сидят нищие, никакого образования, никакого никакой медицины, это все нам чудо ребят, россиянам, понимаете? Так не бойтесь умирать не срашичик, и мы уже на небесах. Круто, спасибо. Но зато, если бы не мы, они бы на нас напали. Вот они бы взяли и напали. Вот такая вот маленькая страна напала бы на такую большую вторую армию мира, ребята, понимаете? Это, блин, лапшу вешают людям на уши и верит, ведь верит россияне. Черт возьми, блин. Ладно, поехали дальше. Забыл, забыл, ребята, забыл. Вот, вот поняли ребята всем привет начался новый день начался блин пятница утро как я и планировал я приехал за двумя BMW восьмерками новыми Которая находится вон в том, где-то там впереди, в дальнем автосалоне BMW. Я вчера ночью хорошую работу такой вечером проделал в темноте. Ягуар завез и приехал сюда. Там, к сожалению, парковаться нельзя. Я видел там знак. Поэтому я вот здесь припарковался в пустыре, переночевал. Умылся, чаечек вот налил. Иду забирать BMW. Погода пасмурная, но она мне нравится. Знаете, плюс 8 где-то, ну вот прям самое то для работы моей. Знак у ребят упал. Давайте мы его может быть починим. А здесь видите шуруп туда вставляется. Давайте попробуем вставить, хотя бы просто вот так вставить. Ну вот держится отлично. Теперь сразу клиенты попрут. Герц, Карселс. А, они и продают машины здесь. А еще Герц это как обычно, как вы помните, компания, которая машины сдает в аренду. Ладно, погнали забирать. 2023. Yeah, two Ой, я чай у них свой забыл. Ну ладно, вернемся, заберем, как раз остынет пока. думаете ребят один палец достаточно мне кажется нет надо чуть назад сдать ребят очень классный магазин по пути следования в джорджию пока еду нашел кое-что нужно купить сейчас вам расскажу что всяких разных масел очень много мелочевок других которые полезны для трака в общем смотрите я с утра начал делать при 3 как я вам показывал ну и на всякий случай думаю проверю-ка я масло вот здесь у меня масло как вы помните в хаби на тех двух тоже масло а вот здесь у меня было и есть собственно а, немножко вытекла э -а, Смазка, гриз Так вот, я надавил на вот этот колпачок Когда закрывал, и у меня вот это вот Вот это все стекло, стеклышко По которому я проверяю наличие масла Оно вдавилось туда внутрь И поэтому, соответственно, гриз мог сюда вытечь И в общем, смотрите Очень дешевые запчасти Вот смотрите, вот фильтр топливный Вот фильтр масляный Или наоборот, для моего трака Знаете, сколько они здесь стоят? 70 долларов, по-моему. За все вместе я дал 123 доллара, учитывая вот этот гриз красный, и учитывая вот этот хап, Он там стоит что-то 16 что ли, долларов. Я его на любом граксопе заменю, но или дома. Ничего страшного, масса никуда не денется. А еще я взял вот не, резин... не синюю, конечно, изоленту, но черную. Ну, ладно. Тоже пускай будет на всякий случай. И вот это вышло на 70 долларов. 70 или 60, не знаю. В прошлый раз, когда я в сан луисе менял, я поехал в магазин и купил за 170 долларов два фильтра. Точно такие же. Представляете? Поэтому я лучше думаю, раз уж здесь запчасти дешевые, сразу куплю два фильтра. И потом у ребят в сан лусе снова заменю. А еще я хочу вот эту ручку поменять. Видите, она у меня сдохла. Я ее наклей посадил, просто чтобы не отвалилась. Пойду, сейчас у них продается, куплю новую, потому что здесь нет вот барашка. И поедем дальше. В ребят, я ее на клей посадил, и она сниматься не хочет. Что делать? Как думаете? Пробовать тянуть? Могу тогда вообще подъемник весь сломать Что же делать? Давайте попробуем потянуть Посильнее Нет, ребята, что делать? Ну пойдемте на всякий случай купим новую, наверное Сейчас я ее отфоткаю, чтобы точно такую же купить Я ее хотел снять, а потом тогда будем разбивать, резать Болгарка или как, она по-моему металлическая что ли здесь Надеюсь, что не придется дверь разбирать ее. Она просто у меня вылетала И мне нужно было, чтобы я хотя бы вот так мог открывать Ну и соответственно сделал дело Гуляй смело Ребят, я все-таки решил сейчас вот этот oil hub заменить. Прямо сейчас на парковке это делается 5 минут, как вы понимаете. 8 болтов или сколько там? открутить, заменить, новый гриз туда забить, но не новый, там, в принципе, старый сохранился, поскольку я вот такой вот импровизированный хаб соорудил, поэтому ставим, берем инструменты, все у меня есть и поехали, потому что последствия от его заклинивания, ввиду отсутствия там масла или гриса, довольно плачевные, как вы понимаете, может заклинить вступочный подшипник, я просто встану где-нибудь вот на парковке или на трассе, на парковке это очень хорошо, могу на трассе, поэтому беру инструмент, у меня все инструменты есть и погнали менять. Все, думайте, ребят, достаточно. Я сюда чуть-чуть и сюда чуть-чуть положил, а там он распределится уже в процессе езды, правильно? Все, ребят, 5 минут и готово. Ребятушки, я сегодня довольно много уже проехал. Сейчас нахожусь в Джорджии. Здесь, в принципе, нормальная погода, вечерочка нормальная. Остановился на... просто на, на какой-то аристерии. Аристерии что такое, знаете, да? О, как фуспаха, здесь леса, лесочки. Немножко погуляя. Тяну время, знаете почему? Потому что сегодня я все равно уже не доставлю автомобиль, а мне нужно доставить ту раму помните, зеленую раму. Я ее завтра доставлю с утра, потому что там, по-моему, какая-то какая-то дилерская маленькая. Они сегодня уже закрыты. И плюс к тому, мне остается час до них. И мы договорились с Женькой. Помните, Женьку? Он выехал сейчас с Лориды, но не сейчас, уже там 4 часа назад. И тоже едет в мою сторону. и Мы договорились, как бы вдвоем в одном месте, в одной точке встретиться. Но он чуть задержится, потому что пробка это была. Ну, короче говоря, немножечко он э, тормозит. Ну, и мне, чтобы в кафе его не ждать, в том месте, где мы договорились, Говорю, встретиться. Я решил ну вот так вот время потянуть, чтобы ни одному не сидеть. Погулять, подышать немножечко, потому что сидишь много, надо все-таки физкультурой какой-то заниматься. Поэтому я вчера вот в спортзале был, сегодня перерыв, завтра опять, наверное, скажу. Вот, ребята, вся история. Парковка для траков вообще пустая, никого нет. Но ну, хотя время еще 8.28, рановато. Ближе к 10.11, я думаю, что здесь все будет забито. О, смотрите, спортом можно позаниматься. Сейчас я покажу, как. Очень, очень грубая, беседка грубая такая, поэтому больно рукам. Так бы я раз где-то 100-130 обычно делаю, сейчас просто 130 не получилось. У нас вот такое, ребят, приложение есть, называется оно Zenly, кажется так. Ну и у меня здесь много друзей добавлено в Америке. И здесь же где-то Женька по парковке гуляет, кафешку никак что ли не найдет, не знаю. Вот и он. Ты опять в шортах, как всегда, блин. Ты вообще что ли не мерзнешь? Привет. Чего ты везёшь? Почему ты так близко вообще? Ты понимаешь, что это небезопасно или нет? Безопасно. Безопасно? Ну у тебя здесь у меня даже телефон мой не пролезет, посмотри. Он уперся, все, Он не умещается. Подожди, вот тут, тут ты так близко, а почему ты тут так далеко? Ну, кстати, ты правильную вещь сказал, ребята. Я, я об этом реально задумался. Помнишь, ты мне в прошлый раз сказал, что трак, он не везет на себе да, эти не, тонны? Это не грузовик, это тягач. Это тягач, да. Он, это не самосвал, на который ты щебенки загружаешь, да? да? То есть он должен как бы тянуть, и вот, вот в общем-то вся его работа, да? Он должен да. тянуть, а не везти на себя, на себе. Поэтому ты как бы и ну, мне в, прош... грузить, да, в прошлый раз ты мне рассказал, что надо как бы вес распределять, и ничего страшного, если он у тебя вес сзади будет, потому что ну, конечно, он равномерно должен быть, но в общем-то, если сзади, то... Больше вес, лучше назад. Например, видишь, у меня три машины стоит. Да. Я там две легкие вперед, а самую тяжелую назад. И вот у меня основная нагрузка, видишь, да. мотор дизельный, да? И вот он. На акселы как раз акселы. на задней. Ну и эта легенькая, она тоже на акселы больше. Блин, ну прицеп четкий, конечно, скажи. То есть ты можешь трехэтажный даже автобус взять, и ты под мосты все равно меня... не попадешь. Ну и что за эти платы нормальные бабки, да? 650 А, 650. И вот за этот огромный крокодил тоже 650. Опять. Ну это, по-моему, даже ты говорил не до Чикаго, не до самого, да? Что-то не доезжая. Не-не, где нам будет? Да. Между тем, ребят, 650 это небольшая цена, а вот если ты, например, оттуда поедешь в Майами, то ты уже по 1100 повезешь, правильно? Да, ну тут one pick, ну да, в одном месте взял, но тебя сейчас ждут где-то там в Чикаго, тебя ждут нормальные тачанки, да? Да. 3 доллара, ребят, за, 3 доллара за милю, представляете, это хорошие бабки. Представляете, милю проехал, это 1,6 километров ты проехал, 3 доллара получи, 1,6 километров проехал, 3 доллара да. получи. На солярку у тебя уходит 50 центов, правильно? Да. да. Ну, то есть два с половиной просто в карман кидаешь. Ну, понятно, что там не совсем в карман, потому что там а, еще эксплуатации, эксплуатация. Ну, это все как бы то, че, то, чем ты любишь заниматься. Просчитывать, рассчитывать каждую копеечку. Но, Но это правильно, этого. это правильно, да, да это как правильно, бы, конечно. Это ты поймешь, выгодно тебе или нет, если ты не посчитал. Ну да, ну да, да, правильно. Ну ладно, ребят, что тут вам, больше показывать нечего. Женя тоже ничего нового нифига не хочет рассказывать вам. Копит, копит какие-то идеи, мысли свои. Думаем, где Новый год, ребят, встречать. Есть какие-то мысли у вас, если есть? накидайте. Кстати, мы это, еще ролик не вышел. На тот момент, когда этот ролик будет выходить, тот, а, уже, выйдет. тот уже выйдет, и тебе уже накидали а, в комментах на да, ответы, где, какой инстаграм тебе заводить или не инстаграм. Ну, в общем, что-то мы обязательно заведем и ваши, ваши советы мы послушаем и примем решение.